Центр семьи детства Федонта-Вальдорский детский сад и Вальдорская школа ⁇ Живой источник ⁇ Мы находимся в Красногорске, и в Красногорском округе это у нас единственный такой проект. Вальдорская педагогика в этом году 100 лет. Уникальность ее состоит в самом пространстве и подходе, в том, что мы воспитываем свободных от шаблонов личностей. Вольдовская педагогика очень хорошо работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И здесь у нас есть точка роста, это инклюзия. То есть не декларируемая инклюзия, а действительно адаптивная под... Адаптивная среда под возможности. Сейчас здесь на акселераторе я для того, чтобы посмотреть немножко с другой стороны на проект, понять, как мы можем более гибко и продуктивно встроить эту историю с инклюзией, может быть, немножко расширить деятельность и создать более устойчивый проект. Масштабирования. Сейчас у нас возникла идея, вот буквально после первой встречи, да, это расширить немножко деятельность и создать платформу, онлайн-платформу и офлайн школу для того, чтобы э, расти тютеров и э, предлагать родителям услугу да, уже, соответственно, онлайн-платформу, потому что это востребованная на сегодняшний день э, достаточная история, да, и... С каждым днем, годом она будет только расти, а специалистов таких нету, и услуги такой тоже нету. Потребность очень большая, мы сталкиваемся с этим каждый день. Во-первых, где сейчас слабые места и что нужно подкорректировать, как нужно протестировать. Ну, то есть во всяком случае акселератор дал действительно такую модель, которую потом можно перенести еще на какие-то другие идеи и, возможно, родиться еще какой-то другой бизнес. Да? то есть я совершенно не отбрасываю этой мысли и это действительно очень хорошая, ну, такая программа, которая прокачивает и трансформирует сознание.